рангешка гешка будешь Аран? сейчас мы с тобой весь диван заляпаем и брызги летят геш надо блюдце взять пойдем вкусно вкусно добавочку я знаю, ты любишь. Секунду, сейчас, подожди. Тихо, тихо, тихо, тихо. Ой, как мы брызгаем с тобой. Ой. Ай, капец, с дивану. Блин. Ай-яй-яй. Еще немножко, еще ладошечку под щучьи головы. Он выгоняет на край жидкость, он не может пить из середины, неважно, тарелка, это рука, он цепляет как-то немного объема жидкости и выгоняет на край. Давай, давай. Ва. Хватит? Судя по всему, еще. Тихонечко. Кто там стучит? Ой, брызги, брызги. Вот это странная какая-то манера пить у него, он всегда так делает. Наверное, это строение моськи такое. Ты мой золотой. Поскольку Иран относится к кисломолочным продуктам, немножко давать кошкам можно. Ну, облизнись мне в камеру. Вкусно тебе было? Нет? Вкусно было или нет? Судя по всему, ты хочешь еще? Ну все, давай, хватит, да, на сегодня?